Здравствуйте, меня зовут Йоанна Шимайска, надеюсь, что будет меня слышно там, особенно сзади, потому что ну, я иногда забываю громко говорить, так что если, если так случится, то пожалуйста, скажите мне об этом. Спасибо за, за приглашение, я очень рада, что могу здесь быть и тоже видеть столько знакомых мне уже э, лиц э, я сегодня э, хочу вам рассказать э, более может быть на практике вот э, вот, вот то что э, связано с, с языком вражды э, на двух таких э, для меня ярких э, примерах о которых сейчас э, буду говорить но для начала я хотела представиться, я в первую очередь работаю в международной организации «Артикль-19», которая занимается свободой слова. Я в этой организации занимаюсь как раз между прочим языком вражды и как это, как быть, да, потому что очень часто мы, нам кажется и мы слышим, что вот или свобода слова, или противодействие языка вражды а мы в нашей организации разработали свою вот такую позицию на эту тему и мы считаем что это не идет в конфликт что на самом деле можно противодействовать языку вражды без каких-либо вот без цензур без ограничений свободы слова но это конечно очень сложно но я здесь, я сегодня не просто, я не представляю эту организацию только, вот там даже написано, что, что я просто, там даже написано, что я экспертка, очень спасибо за это название, не знаю, насколько я могу назвать себе эксперткой по языку вражды, потому что я считаю, я так заметила, что чем больше я этой темой занимаюсь, тем, тем сложнее эта тема кажется, потому что она не однообразная, и это не тема, которую можно вот, она, она не черно-белая. И в, в этой теме существует очень много вопросов, очень много сталкиваемся с разными тоже, с разными мнениями. И я не думаю, что сегодня я вам дам ответы, что вот все вот так. Наоборот, я думаю, что Наша цель сегодня это, это поговорить и, и, и посмотреть с разных вот точек зрения, насколько вот это, этот вопрос сложен и насколько разных многих вещей надо учитывать, когда вот хотим этой темой заниматься и с, этим проблем, с этой проблемой что-то делать. Я, в общем-то, из Польши, и я... Живу в, в Польше, в, в городе Гданьске на севере. И одна из историй, которую которой я хочу сегодня рассказать, она именно с этим местом связана. И связана тоже со мной, немножко со мной лично. Прежде чем начать, еще хотела сказать, что я простудилась вчера, когда приехала в Минск. Я немножко плохо себя чувствую, так что если буду забывать там слова или, или еще что-то, то, то то извиняюсь, или если буду чихать, то тоже извиняюсь, надеюсь, что таких э, проблем не будет, но тем не менее я не, не совсем хорошо себя э, чувствую. Э, хорошо. Так я бы хотела э, с, начать с... Э, я, я, как я говорила, я, я, я хочу, чтобы мы больше поговорили про том, что сейчас происходит в... Ой, что я тут сделала? Пока слайд. Что происходит в, в Европе на, на двух конкретных примерах, а потом посмотрим, как дальше пойдет. Но прежде чем поговорить о, о том, что происходит, я все-таки хочу на несколько минут вот рассказать про... Про то, что в теории, про то, что, э, что я считаю вот, э, важными, то, что организация, в которой я работаю, тоже разработала несколько лет назад как свою позицию на тему, как противодействовать языку вражды и что такое вообще язык вражды, потому что проблема, первая, с которой сталкиваемся, это вы, наверное, знаете, что нет одного определения, что такое язык вражды. Нет его в международном праве. И на самом деле во многих странах, если посмотреть на, на законы по возбуждению ненависти, те, которые касаются вот языка вражды, они бывают совершенно разные. Эти, эти определения языка вражды бывают очень широкие, слишком широкие. Или, или тоже слишком узкие, так что вот это большая проблема, что нету, нету согласия на, на тему, вот, как, как это определять и, и что это такое. Но несколько лет назад была разработана вот такая пирамида, которая в теории должна помочь нам понимать, какие есть виды языка вражды, которые можно, вот, если взять по вниманию юридическое, вот, юридическую среду законодательства, вот, язык вражды, который должен быть запрещен законом и который тоже не должен быть, который должен существовать, и что тогда с таким языком вражды делать. Так что вот эта пирамида показывает, что самый вот, тяжелый, самый серьезный язык Вражды это тот, который подстрекательство к совершению геноцида или пропаганда ненависти, подстрекательство к дискриминации, вражде или э, насилию. И об этом говорит, например, Конвенция о геноциде или статья 20 Международного пакта о гражданских и политических правах. Если пойти ниже, то тоже статья 19 этого пакта, от которой идет название организации, в которой я работаю, артикль 19, говорит о том, какой язык, эта статья говорит про свободу слова, но тоже говорит, в каких случаях этот, это слово, этот язык может, быть, может ограничиваться. И это там указано вот так, что это связано с уважением, прав и репутации других лиц, охрана государственной безопасности, общественного порядка или здоровья и нравственности населения. Звучит очень сложно, серьезно, но в этом, в этом как раз идет то, что можно назвать угрозами, которые к конкретному лицу идут, то есть не к группе не язык вражды определён конкретной группе, а язык вражды, который определён конкретному человеку из-за того, что он является членом данной группы. То есть это могут быть угрозы всякие по, по, по отношению к этому отдельному человеку, и, и, то есть не только к группе. И самый этот низкий уровень, это язык, который не должен ограничиваться законом, то есть он не должен приводить к тому, что человека сажают в тюрьму, например, потому что это было бы слишком. Но это тоже язык вражды, который никто не говорит, что ничего с ним не, не, не надо делать, с ним надо делать, с ним надо бороться над другими способами. И это могут быть просто оскорбления, которые не привлекают к возбуждению ненависти, не, не подстрекают к, к насилию. И это все хорошо выглядит, конечно, в теории, на практике всегда с этим бывают проблемы. Еще вот такая картинка, которая показывает, вот, что значит вот это подстрекательство, это самый главный компонент, если говорим про язык, Вражды, который должен быть запрещен законом, это вот э, этот компонент подстрекательства, то, того, что есть вот человек, который там, говорит вот, эту, э, вот это высказывание ненависти, есть у него публичная аудитория, которая это слушает, э, и потом есть э, та вероятность, угроза, что может это закончиться дискриминацией, враждой или насилием э, к целевой группе. Но, так, как я сказала, это не единственный случай, потому что не обязательно, чтобы была та аудитория, которая слушает этот язык, принимает этот язык вражды. То есть тут часто можно сказать, да, что, например, что это какой-то политик, да, который влиятельный, у него есть группа вот своих, там, которые его слушают, и они ему верят и они потом э, транслируют эти слова на на конкретную э, группу но это не обязательно так может быть тоже то о чем я уже сказала что без этой как бы без этой публи публичной аудитории просто один человек и одна вот один объект высказывания и это угрозы это могут быть преследования э, унижение и так далее. И, и последний слайд по поводу теории, так как я не хочу слишком много занимать этом времени, я потом могу вам, с вами поделиться ссылкой на пособие, которое есть на русском языке, где вот это все очень подробно э, объясняется. Есть ряд вот таких позитивных мер, которые должно делать принимать государство, чтобы с языком вражды бороться, то есть не только в плане закона, не только в плане того, чтобы как-то э, осуждать по закону тех, кто, э, кто э, распространяет язык вражды, так как я сказала, что не все высказывания э, должны сразу преследоваться э, на законодательном Уровне. То есть что должно существовать в государстве, чтобы, чтобы уровень и, может, количество вот случаев языка вражды снижалось. И в первую очередь, и это очень важно будет для нас в дальнейшем в нашем рассказе, это признание существования нетерпимости и выступления против нее в первую очередь политиками в первую очередь, людьми, которые имеют влияние, журналистами, не знаю, там, известными людьми, которые включаются в, жизни, в жизнь общества. Такие люди должны выступать против случаев дискриминации языка, вражды. Если этого нет, что увидим тоже позже, если правительство поощряет или игнорирует такие случаи то на самом деле мы можем как гражданское общество делать что угодно можем быть очень активными можем делать компании можем привлекать молодежь можем делать все что придумаем но если вот этот компонент не существует, если нас не поддерживают те, которые влияют общество на, на уровне, вот, ну как политики, вскоре чаще всего, медиа, то побороть эту проблему мне лично кажется крайне сложным. И, и дальше вот существуют другие, конечно, пункты, то, что должно делаться, то есть обучение по вопросам равенства в стране, то есть обучение и, и, и полицию, и, и судей, и, и, и всех, кого, кого, о ком можем подумать. Это тоже плюрализм и равенство в СМИ, то есть медиапространство должно быть разнообразное и должно тоже включать, показывать жизни уязвимых групп, допускать в голос у тех, кого преследуют. И это, это тоже очень важный компонент. Или же общественные, образовательные, информационные компании. Вот это как бы такая вступительная часть. Я прошу прощения, но засохла в горло. Теоретическая. Я понимаю, что это очень много информации, а у нас не слишком, нет слишком много времени э, на эту часть. Если у вас есть вопросы прямо сейчас, или же я уже приду к... Окей, okay. хорошо. И вот так. Это у нас теория. В теории все кажется более-менее понятно. И теперь, как это, как это все выглядит в соседних странах, я выбрала на сегодня. Можем потом еще пообщаться, если будут вопросы и более широко. Но я выбрала два кейса. Я выбрала польский кейс, я выбрала немецкий кейс. Потому что я не считаю себя эксперткой по, по всей Европе. Я не все знаю, что происходит на эту тему везде. Но я не случайно выбрала эти кейсы. Первый из них, надеюсь, покажет, что происходит, когда нет никакого ограничения языка вражды, а второй покажет, как это опасно, когда государство слишком пытается этот вопрос контролировать. То есть я выбрала два разных совершенно кейса, и, к сожалению, первый кейс появился у меня недавно. Мы раньше с Настой говорили, что я, когда буду в Минске, то проведу такую лекцию, и тогда я даже в, в каких-то кошмарах не думала, что у меня появится кейс, связанный с моим родным городом, Наверное, много, многие из вас слышали, потому что это был кейс, который, о котором говорили по всему миру, что в январе, вот месяц назад, э, во время благотворительного концерта в городе Гданьске был убит прямо на глазах нас, жителей Мэр. Э, и, к сожалению, этот кейс подходит нам сегодня, хотя я не хочу делать каких-то... Э, не хочу осуждать, не хочу делать никаких выводов, я просто вам покажу, как выглядела эта история, которая закончилась именно так, потому что прямо сейчас нет доказательств, никто не скажет, что вот именно из-за этого этот человек э, был убит, но я вам покажу, какая, какая атмосфера вокруг него была э, создана. И для начала я хочу э, показать, такой вступительный ролик, который я нашла э, на русском языке. Гданьск, что ты? Гданьск, чеченщик. Гданьск щедрый, Гданьск делится своим добром. Гданьск хочет быть городом солидарности. За все это я благодарю вас, потому что на площадях улицы Гданьска вы жертвовали деньги. Вы становились волонтерами. Это прекрасное время, чтобы делиться добро. давайте как это все как как это все начиналось так как было сказано в этом ролике это был очень либеральный мэр э, что не совсем нравилось э, нынешней правящей партии которая в, у власти в стране с 15 -го года э, и э, если в целом говорить про язык вражды в Европе сегодня, то вы, наверное, знаете, что самая как бы, тема, которая вызывает вот, язык вражды в Европе сейчас, до сих пор, это тема беженцев из, из, из Сирии, из Ближнего Востока, из Северной Африки. Это началось в 2014-2015 году. Когда вот в 2015 году в Польше, когда Евросоюз вот решил, что вот кризис настолько большой, что надо, чтобы все члены государства поделились и приняли понемногу вот, вот этих беженцев, и тогда вот был сделан опрос, и получалось из этого опроса, что где-то 70% поляков было за то, чтобы принимать беженцев год спустя это было наоборот 70 процентов было уже против и это случилось из-за очень такой сильной массовой вот а, а, такой атаки в, в сми которые откровенно можно это сказать что это это не тайна которые связаны с нынешней правящей партии, а тогда как раз было до парламентских выборов, и предыдущие власти сказали, что они примут этих беженцев. И на самом деле вот эта компания вот предвыборная, она э, одной из ее главных компонентов, это было напугать общество перед этими страшными, ужасными э, беженцами, которые... И, вот и, и тут я подобрала такие вот интересные, ужасные э, вот из журналов с того времени да то есть тут например то что на поляков очень сильно может подействовать что это фотография такая фотография была с сентября тридцать девятого года когда немцы сфотографировали что вот ломали как раз этот шлагбаум а вот тут этот шлагбаум вот нашей границы перри приступают и и ломают вот беженцы тот, который посередине говорит о том, что беженцы принесли болезни в Европу. А вот этот говорит о изнасиловании исламом Европы. И тут вот идет картинка определенная, где видим женщину. И вот это реально довело до того, что за год это, это все перевернулось, большинство населения стало категорически против принятия беженцев. В итоге этот план Евросоюза не удался, потому что Венгрия тоже не, не приняла, другие страны тоже там вот не очень, так что солидарность европейская не сработала в тот момент. Евросоюз от, от ушел, отказался от этого плана. Но в тот же момент мэр Гнайска вместе с десятком других прогрессивных мэров в Польше подписали такую декларацию по поводу, что будут поддерживать друг друга по вопросам миграции. Потому что очень много уже тогда, все больше и больше приезжало в Польшу, особенно украинцев за работой, тоже очень много белорусов. А так это все показывалось в СМИ, как будто беженцы, мигранты, это все одно и то же, то есть они приезжают не работать, они приезжают э, забирать пособия социальные и вот ничего не делать, да, то есть вообще очень многие люди э, таким образом смешали вот все это в, в одно. Э, так что вот против этим иммигрантам, которые, благодаря которым в Польше вот еще ездят трамваи и вот автобусы и что-нибудь вообще происходит, потому что сейчас, если бы все эти полтора миллиона уехало, то вообще я не представляю, что бы было в стране, потому что не хватает людей. Все-таки вот в этих, в этих СМИ, связанных с правительством, постоянно вот это, появляется вот это, это такая, ненависть по отношению к чужим, вот, к всему чужему, то, что чужое нам. А мэр Гданьска понимал, что все равно в Гнайске уже столько тысяч этих иммигрантов, они работают, государственная программа никакая не работает, никто им не помогает, и никто им не помогает выучить язык, никто им не помогает там документы оформить и так далее, все на польском, вообще они брошены и, и, и никто не не заботиться о них, поэтому он вместе с другими мэрами договорились, что в своих городах, насколько они могут на региональном уровне, они будут э, помогать этим иммигрантам. И вот эта декларация вызвала очень сильное негодование э, среди тех, кто связан с, с правящей партией, э, появлялись, и, и тогда начались реально вот очень такие направленные атаки на этого мэра Павла Адамовича. Гданьск очень особенный город, что он все столетия, ему уже тысячи лет, он очень открытый всегда был и очень автономный. То есть это город, который никогда не любил подчиняться какой-то центральной власти. Я об этом могу говорить долго, но это, наверное, придется меня еще раз пригласить с отдельной лекцией. Но я говорю об этом, потому что, э, вот, э, так как это был иногда польский город, иногда немецкий город, иногда вольный город, вот это все там смешивалось в истории, э, правые силы в Польше очень любят использовать вот этот, это клеймо, что, что вот Гданск он такой-другой, потому что там живут немцы. А немцами тоже сейчас любят в Польше пугать, вот. Это второй. Вот беженцы и немцы это то, чего надо бояться. Вот если вы не знали, то если будете ехать в Польшу, то вы уже знаете, кого надо бояться. И выглядело это так. Вот тут, например, одна из самых ярких и ужасных политиков правоисправедливости правящей партии Кристина Павлович, которая она говорит все, что... Ну, то, что вы думаете, что невозможно, что политик сказал вслух, она это уже сказала. И вот у нее в какой-то момент тогда появился вот в Фейсбуке пост, который заканчивается, живут ли вот вопросом, живут ли в Гданьске еще поляки. Ну, мы удивились, конечно, потому что мы думали, что, что да, что мы поляки. Но это все накручивалось все больше и больше. Получилась вот такая ситуация в прошлом году, что вдруг никто об этом не знал, никто вообще не, не, не подумал, что это возможно. Вот как видите на первой фотографии, прошел марш радикально правых движений. Они зарегистрировали этот марш под другим названием, поэтому мэрия им, ну, у нас не надо там, чтобы было соглашение, просто идешь, говоришь, вот какой будет марш, они сказали, что это будет патриотический марш, там, про Польшу. Ну, и никто не возражал, никто даже не задумался. И вдруг я помню этот день, потому что это была суббота, и мы ходим по, по городу, и вдруг видим, извините меня, нациков, потому что по-другому я этого назвать не могу, в городе, в котором началась Вторая мировая война. И где есть фотографии, я как раз я забыла, жаль, потому что потом были фотографии, которые сравнивали вот 1939 год, когда это был в большинстве своим немецкий город, и когда нацики вот ходили, и в таком же месте, вот с такого же ракурса фотография вот с прошлого года. Это всех ужаснуло. Многие сказали, что не может быть так, что, что в городе, который так страшно вот, пережил историю, который был потом полностью разрушен, чтобы такие действия происходили. И вот тут видите мэра, который на следующей неделе он созвал людей, сказал приходите на марш против фашизма против национализма за толерантность э, и за э, за за открытость вот э, общество и за это вот за такие поступки его не любили и, им а он не нравился потому что он э, он э, он не прятался да он не говорю вот ну, там окей бывает нет он выходил и говорю в, в нашем городе такого не будет что произошло дальше? <clears throat> В 2017 году такая, такая, такая организация, которая называется Молодежь Всехпольская, это тоже крайне радикальная право, правая партия организация, извините, они создали вот такие свидетельства о политической смерти. Они их создали для всех этих мэров, которые подписали декларацию поддержки вот политики для иммигрантов. Я, конечно, только вот это, эту одну показываю, потому что это связано вот с Павлом Адамовичем. То есть и тут на написано, причина смерти: либерализм, мультикультурализм, тупость. И реально там написано вот Акт это свидетельство о смерти, и то, вот, как это выглядит, это так, как в Польше выглядит настоящее свидетельство о смерти. Это вызвало ужас, но прокуратура сказала, что ничего тут не нашли, никакого подстрекательства к насилию, ненависти тут нет. То же самое правительство вообще не, не откомментировало этого. то есть мне хватило вот того, что я говорила при, при теории, да, что должен, надо выступать против. То есть если вот одна организация такая, ну разные бывают организации, разные бывают люди. Но в такой момент, не знаю, какой-то министр, премьер-министр, кто-то у власти должен выйти и сказать, вот этого быть не может, мы, мы против этого. этого. А такого не было. Наоборот, они игнорировали это, они сказали, что ничего страшного, это свобода слова. Я могу сказать, я работаю в организации по свободе слова, и иногда нам говорят, что вот вы слишком тут либерально относитесь, но вот это даже для меня это уже не свобода слова, это угроза очень реальная, и должно, должно было привести к какой-то ответственности, но этого не было. Дальше, сейчас, когда уже случилась эта трагедия, люди начали анализировать то, как правительственные э, каналы, первый канал, э, как говорил про этого мэра Гданьска Павла Адамовича. И тут есть просто так, я, я нашла вот такой сбор разных, э, разных вот, э, названий, э, то есть там провокации мэра Гданьска, следующие очередные проблемы, Гданьск приглашает иммигрантов, тайны мэра Гнайска. Мэр Гнайска не хочет польских солдат в Гданьске и так далее, ну, потому что немецкий же город, да? мы это уже мы, мы уточнили. И что оказалось сейчас, сейчас после его смерти был сделан анализ такой внешней фирмы, это мэрия Гданьска заказала, что первый государственный канал в, в прошлом году упомянул мэра 1800 раз, то есть средние 5 раз в день они говорили что-то про этого мэра, причем был сделан следующий анализ недавно, не всех этих материалов, но вот комиссия этики СМИ сделала вывод, что государственный этот канал манипулировал, в, что касается вот в этих материалах по поводу мэра, что он был объектом вот всякой там клеветы и нету, не было у него права защититься. То есть они не брали у него... Там, интервью, вот, что, например, потому что я, я не говорю, что он был, э, я, я не знаю, не говорю, что он был чистый. Там были разные, вот, что он там, что у него там сколько там квартир, что он что-то там с налогом не уплатил, были, вот прокуратура этим занималась, но до сих пор ничего не было доказано, так что я, я не знаю, как, где правда, но когда вот они вот крутили постоянно вот эти материалы о нем, то э, не говорили, не давали ему защищиться, не давали у него вообще, не, не брали у него слова, поэтому, э, поэтому вот было принято решение комиссии по этике СМИ, что это была одна большая манипуляция. И теперь возвращаемся к его убийству, потому что сейчас многие говорят, что и вот это тоже мне очень не нравится, так как вы могли услышать в этом ролике, что вот было сказано, что... Убийца был, ну, у него были проблемы с психикой. То есть это уже стигма на, на людей с, с психическими заболеваниями, это раз. Два, что мне сложно понять, может, кто-то из вас, у вас будет идея, и мне сложно понять, а, а, а, а какое это имеет, имеет дело. То есть значит, что если он был психически, у него были психические заболевания, то он не мог сделать этого на, на почве вот, э, убеждений, или он не мог принять вот то, что он слушал постоянно вот про этого мэра. Наоборот, мне кажется, возможно, что, э, может, он был более, вот как раз, он более это все принимал, более чувствовал, потому что постоянно эта атмосфера его окружала. Я не знаю, но вот этот э, очень часто, если поговорить с людьми особенно которые не согласны с тем что вот то о чем я сейчас говорю как нибудь связано с его смертью смертью то говорит но ну он же был но ну он же был больной ну что это значит это, это ужасная вообще и стигма на, на людей у которых есть разные проблемы и, и об этом как-то никто ну, слишком мало у нас тоже об этом говорится и э, а то, что он сказал, да, он, это был такой, знаете, очень ужасный, абсурдный момент, потому что вот все стояли с этими бенгальскими огнями, и в этот момент этого мэра, вот он три раза ударил ножом, и никто ничего не заметил. Его, он, он только когда упал, вот там уже практически лежал, то люди, которые стояли с ним на сцене, это заметили. То есть это не было так, что даже те, кто были рядом, это увидели, потому что это был момент, когда было темно, потому что бенгальские огни были самые главные, чтобы это было видно, так на сцене было тоже темно. И люди тоже этого, которые стояли вот в первых рядах, они этого не заметили. Но он подошел к микрофону и сказал то, что было сказано в ролике, что он сидел в тюрьме несколько лет, и, это, и он нам винил вот партию, вот эту гражданскую платформу, которая была партией раньше вот этого мэра, и которая была раньше у власти, то есть там и Дональд Туск, который, наверное, но это тот, который сейчас занимает высокий пост в Евросоюзе, это его вот партия, это партия, которая раньше была у власти, а последние 4 года, когда вот это... Право и справедливость у власти постоянно вот они говорят что предыдущая партия во всем виновна то есть мы уже у нас уже есть там раз, мы, мы, мы смеемся там что что вот чтобы не случилось в мире то вот туск и все они э, виноваты и вот тут выходит человек убивает мира говорит вот я сидела так они виноват как-то сложно этого не не совместить да если вот была постоянно такая атмосфера об этом постоянно говорилось если 100 1800 раз о нем говорили за один год то сложно для меня лично это разделить но вы найдете людей которые скажут что это вообще не имеет никакой э, никакой э, ничего связано и последний про про эту историю то, что сильнее, чем тысячи слов, это какого года? 17 -го года, тоже э, журнал, который связанный с правящей партией, который сделал вот такую обложку, что вот это уже это похороны, похороны вот этой гражданской платформы, этой партии. И вот они несут вот гроб этой, этой партии и несут его вот все там, ну тут Дональд Туск, например, это мэр Варшавы нынешний, который новый. Вот была такая обложка. А это похороны мэра Гданьска, который, как ни крути, был раньше членом этой партии. И тут тоже вот именно этот мэр Варшавы. Да? То есть я думаю, что эти, это сравнение, это показывает, это символически показывает, что вот то, что мы говорим, вот там, про вот, вот та ненависть, которую мы пытаемся возбудить против кого-то. Вот это кажется, что только вот ну, там картинка, но тут видим ситуацию, где реально вот это это произошло. И я вот эту историю на этом закончу. Так что тут я хотела главное донести, не знаю, насколько меня это удалось, что имеем дело с ситуацией, где государство, где правительство игнорирует или даже, возможно, подстрекает, потому что ну, не реагирует, значит, возможно, это кому-то полезно, может, кому-то нравится. Takie e, ataki, to jest nie reagują na e, język wrażdy, na dyskryminację e, imigrantów, bieżynców, nie reagują na język wrażdy, e, ugrozy e, po odnoszeniu k politycznym apaniętam, e, nie reagują takimże obrazem na e, język wrażdy e, k drugim e, grupom, e, LGBT, żęśnicy, Мало того, сейчас есть ситуация, где группа женщин заблокировала марш независимости, в котором шли разные тоже праворадикальные группы. Этот марш был легальным, но они выдвинули российские всякие лозунги. Это не стало причином, чтобы этот марш был снят, чтобы он закончился. Но женщины заблокировали этот марш как ну антиферит в таком антифашистском как бы, э, э, ну, такой, таком движении, чтобы они не прошли, чтобы, чтобы они не шли дальше. Сейчас у этих женщин проблемы. И их вызывает полиция и прокуратура. Они а те, которые шли с, с лозунгами, которые говорили про белую Польшу, чистую Польшу и так далее. То есть они не, не призывали к ненависти, а вот те, кто заблокировали легальный марш, сейчас у них проблемы вот эм, я хочу сейчас пройти к другому второму кейсу разве что вот сейчас можем если хотите что-то сказать задать вопрос чтобы может я слишком много говорю тогда а скажите, а вот, э, заключение Рада Этеки угу. они имеют какое-то там обязательное для кого-то значение, вот, какую-то правовую силу? Нет, и мне кажется, что как раз это один из провалов демократической Польши. Пока еще можно было это изменить. У нас очень много организаций журналистских одни вот как бы в оппозиции от, от, от правительства, другие при правительстве. То же самое с, с комиссиями по этике, их несколько, и каждый слушает только свою, то есть другая могла бы сказать, нет, мы не нашли ничего такого в этих материалах. То есть нету одного субъекта, который мог бы принимать решение, саморегулирование СМИ в Польше не работает, я очень хотела бы этой темой там заниматься, но я всегда слышу, что теперь это невозможно, потому что половина СМИ за правительством, половина против и как бы объективизма уже нигде нету, потому что они только нападают друг на друга. Я не могу сказать, что все обложки либеральных так называемых СМИ, что они хорошие. Я бы тоже могла подобрать несколько таких, не очень. То есть идет просто вот разрез, раскол общества, и это тоже идет даже в, вот в журналистской сфере, что нет единого такого э, механизма, которого, к, которого, который бы слуш, прислушивались бы к, к которому. Сосатный приоритет. Вот. Ну, наоборот, это совсем как бы только две точки зрения. А, Если кто-то пытается вот сказать, нет, вот вы плохие, вы плохие, то... Это, это вообще этого не может быть. Это сразу вызывает э, негодование с обеих сторон. То есть либо с, с ними, либо с теми, и другого выхода нет. Вот. Что ты думаешь, говоришь? Э, должно было, могло бы быть еще сделано с правой в точки зрения, чтобы не допустить, что... Да. Ты говоришь, что ну, про оценку ситуации с точки зрения препятствия. Есть ответственность... В, Польша, угу. да. Есть, да, за это вот за, ну, что, э, за возбуждение ненависти на э, и за, э, за угрозу, но в, в, в, в плане вот того, чтобы эти э, свидетели своей смерти, э, то это можно было и под личную под угрозу э, вот э, под этот закон. Он он не заявил, и другие мэры тоже заявили, те, которых это коснулось, но прокуратура не нашла ничего. Это было их как раз на две недели до смерти мэра, он написал в фейсбуке, что вот я прочитал сегодня, пришло из прокуратуры, они там ничего не нашли, но я буду дальше вот бороться, чтобы была справедливость. Он буквально там две недели до, до смерти еще писал о том, что... Он не согласен с этим, что он будет добиваться этой справедливости. То есть правовых механизмов хватает. Просто нет желания со стороны э, органов э, правоохранительных и органов власти, чтобы, э, чтобы этим заниматься. То есть тут как бы э, игнорирование вот проблемы. То есть проблемы нет. То есть вы, вы там видите язык вражды, а мы не видим. И все. То есть это отсутствие реакции на, на, на проблему. То есть нападают уже доходит до того, что это не просто язык вражды, а нападают на иностранцев, на украинцев за то, что говорят на украинском языке, потому что бандеровцы, фашисты и так далее. Я занимаюсь и помогаю в Гданьске таким, таким людям то очень сложно добиться, чтобы дело было переквалифицировано как преступление на почве ненависти. Потому что мое подозрение такое, что надо показывать в статистиках, что их меньше или, или что, что нет такого роста, а их очень-очень много. То есть есть вообще такое, такое игнорирование целенаправленное, по-моему, по вот этого всего. Okay. Окей, тогда, тогда Германией сейчас займемся. И это совсем другая как бы, тема. Я сейчас посмотрю, сколько времени. У, поздно. Сейчас я бы хотела поговорить вот про кейс, который тоже вызывает с точки зрения свободы слова некие сомнения. Я хотела бы рассказать, почему. То есть Германия, конечно, там наоборот. Это страна, которая прекрасно понимает, какое, какое у них прошлое. У них есть очень много правовых инструментов для предотвращения дискриминации, преступлений на почве, ненависти, языка вражды. Там и же нельзя отрицать Холокост. И вот нельзя там... Хотя в Польше тоже нельзя со сфастикой ходить, но опыт показывает, что последние 4 года можно ходить со фастикой, и ничего никому не, не, не, ничего не происходит. Но в Германии, конечно, это устойчивая демократия, там эти законы работают. И я сейчас хочу поговорить немножко про онлайн мир, потому что язык вражды, ну, мы с ним сталкиваемся сейчас, наверное, Чаще всего в интернете, то есть первый кейс был более про политиков, про СМИ, вот этот офлайн мир, сейчас я хочу поговорить про онлайн мир. То есть не знаю, вы слышали или нет, но в прошлом году Германия ввела закон, который обязывает крупные соцсети удалять язык вражды в течение 24 часов. Если нет, то они подвергаются большим штрафам, там, миллионным в миллионах евро. Если кейс немножко сложнее, то в целом может быть это до, до недели, вот, что у соцсети есть неделя на, на то, чтобы удалить этот контент. И тут проблема, я специально дала вот эту фотографию, потому что часто я слышу, что вот там организация по свободе слова, вот, вот вы там слишком либеральные и так далее, но тут даже Human Rights Watch сказал, что у них есть сомнения по поводу этого, так что я решила э, вот эту картинку поставить, а не с сайта моей организации. <клёжит> в чем проблема? Проблема, во-первых, в том, что таким образом государство спрашивает ответственность э, на частные компании, которые вдруг становятся судьями и они вот ну есть там нанимают модераторов например я завтра иду в Facebook работать модератором и я завтра буду решать хотя никто в мире еще не понял что такое язык вражды но я знаю я буду удалять по, по этому принципу то что я думаю а в целом я боюсь что компания получит штраф так наверное я удалю даже, даже то что я не уверена но лучше не рисковать вот вот это как бы в целом проблема который о которой сейчас будем говорить то есть я не отрицаю что есть в европе огромная проблема с онлайн языком вражды она есть проблема в том что когда государства вот эту ответственность оставляют на на компаниях частных то доходит до ситуации когда Люди, которые ничего плохого не сделали, ничего плохого не написали, ну, они теряют свой контент. И да, если ты известный журналист, если ты известный ютубер, то о тебе, наверное, услышат, и, и, и будет, вот, будет об этом статья, вот какой ужас, удалили контент. Но если ты просто вот какой-то там активист, или, ну, прост, простой человек, и тебе удаляют контент, во-первых, Скорее всего ты даже не будешь добиваться, потому что ну, там, пожаловаться в Фейсбуке вообще сложно, непонятно, как, а добиться обратной связи вообще э, невозможно практически. Э, то есть скорее всего ты вообще на это не отреагируешь. А если вот захочешь с ним бороться, то достучаться не до бота, который э, это удаляет, а вот до человека в этих соцсетях э, еще сложнее. И вот это как бы то, как бы в чем идет как бы угроза и о чем мы говорим, что вот что нам не нравится, что вот нету достаточно, во-первых, во нету четкого определения, что мы подразумеваем под, под языком вражды, во-вторых, если случайно там, удалили мне контент, чтобы добиться того, чтобы это вернулось, это очень сложно. Я нашла хороший ролик, но я, его, я покажу только чуточку, потому что проблема в чем? Проблема в том, что он, правда, с, на английском, ну, и с, с английскими субтитрами, но все-таки он на английском. Так что, э, конечно, может быть так, что кто-то не, не знает. Так что я покажу только чуточку. Суть в том, что был вот кейс в Германии, после того, как был введен этот, э, этот закон, что активистка, журналистка, у которой куча подписчиков, она э, запусти, запустила такой, с, такую сатиру, вот, потому что много, очень много сейчас идет вот этого там тоже в Германии, хейт-спич по поводу беженцев, что они за там, угроза нашей культуры и так далее. И ей удалили пост такой саркастический о том, что вот я за то, что если э, там каждый, она будет нам говорить, что каждый год э, немцы на Рождество смотрят какой-то фильм старый, такой еще черно-белый, и она ненавидит этот фильм, и она запустила в Твиттере, вот, что э, пока этот фильм будет крутиться в Германии каждый год, то я, за, я согласна, чтобы э, беженцы пришли и уничтожили нашу культуру. И этот пост был удален, потому что… Я кусочек вот… Sophie Passmann is a stand-up media and radio host. She works for Neo Magazin one of the most popular late-night shows in German TV. She suddenly found herself accused of spreading hate speech. We have this custom of where every year's mm -hmm. eve we watch the same super movie, it's called The Number One, and we did that, and I hate that movie. As usual, millions of Germans watched this goofy British skit this past New Year's Eve. The next day, Sophie posted a joke about her on Twitter. As long as it's tradition here to watch dinner for one on New Year's Eve, refugees are welcome to come here and destroy our culture. I was making fun about people who actually say that refugees come to our country and destroy our culture. Which is Then I received, uh, on that evening, I received an email from Twitter saying that they checked uh, the, the content of that uh, tweet and they had to ban it within German law. A similar message appeared on Sophie's timeline where the tweet had been before. This tweet from Sophie Kassmann has been withheld in Germany based on local laws. Да. То есть, так как я сказала, так как она все-таки известная, то про этот кейс стало громко. этот твит был, они его восстановили обратно на, на сайт. И вот таких случаев, что какой-то сатирик, что потому что если это делает автомат, а на самом деле не совсем понятно, как это, насколько это автоматически, а когда это люди проверяют, то, то конечно вот все такие тонкости языка, вот какой-то сарказм, вот и, ирония, сатира, это, это не улавливается. И это вот такие вещи тоже тогда подвергаются этой, этой цензуре. И вот это, этот закон в Германии начал, он вступил год назад, и спустя полгода был опубликован первый вот такой доклад, соцсети должны были показать, сколько они удалили вот после введения этого закона, сколько они удалили этих, этого контента, к сожалению, в этих докладах не, не понять, вот, что они очень такие общие, там, общие цифры, то есть непонятно, что конкретно удалялось, и, и недостаточно, как по, по, по мнению многих, недостаточно там информации, то есть YouTube за первые полгода сказал, что удалил 27% из всех роликов, которые, были, которые поступили к ним с, вот с этой галочкой, что, что надо удалить. Но это связи и с их внутренними правилами, и связи с этим новым законом. Так что тоже тут нет прозрачности, непонятно. Сколько из этого по, по, по поводу этого закона. Да, и сказали, что 92% вот из этого всего было удалено в, за 24 часа, то есть очень быстро. И, и Facebook, в Facebook, в было намного меньше, потому что тут, видите, там сотни тысяч у YouTube, а в Фейсбуке 1700 было таких постов, которые пользователи отправили в Фейсбук, что вот это надо удалить, и Фейсбук удалил 362 из них. Разница в чем? Разница, возможно, в том, что в Германии, чтобы отправить вот этот alert, по что вот по нашему мнению вот этот пост должен удаляться по этому конкретному закону это не просто там кнопочка а это надо там найти глубже вот в этих всех там в фейсбуке на этих их сайтах поэтому наверное поэтому настолько намного меньше вот этих было заявлений и тоже сейчас, две недели назад, Еврокомиссия заявила, тут не видно, извиняюсь, и Еврокомиссия тоже отчет такой представляла про, про то, что онлайн-порталы стали быстрее реагировать на сообщения о высказываниях, разжигающих ненависть, что они этим довольны, что сейчас такие платформы, как Facebook, Twitter, YouTube, менее чем за сутки проводят оценку почти 90% контента, в адрес которого поступают жалобы. При этом компании удалили почти 72% такого контента. Вот. И так как я сказала, проблема тут, вопрос, тут, который остается, этот спорный вопрос, то есть насколько вот, то есть что, что мы по сути даем власть вот модераторам частных компаний решать что что удаляться а что нет и конечно хотя язык вражды его надо с ним надо бороться и много из этого контента скорее всего надо бы по любому удалить но проблема в том что и об этом тоже мы часто говорим что нету у тебя такого такой возможности это обжаловать, и нету такой прозрачности в этом всем процессе, и это вызывает большие сомнения. Как с этим быть? Артик 19 сейчас ну, разработал уже такой первый, первый такой документ в прошлом году, который говорит и предлагает, саморегуляцию соцсетей. Это вопрос будущего, и это сейчас обсуждается в разных там кругах, и тоже в академических кругах, и, и правозащитных, юридических и так далее, как это должно выглядеть. Но предложение в целом такое, чтобы, конечно, если там у нас миллион постов, то это... Не, не, не, невозможно, чтобы это так работало. Но вот то, что вызывает э, сомнения, то, что вызывает какой-то спор, то, что мы хотим обжаловать, что вот нам мы не согласны, что это было удалено чтобы была возможность, так как вот в офлайн мире, когда есть э, саморегуляция СМИ, э, то есть есть комиссия, которая принимает решение, было решение было, было там. Э, были там против этики журналистской или нет чтобы что-то похоже было тоже сделано в соцсетях и это выглядело бы вот именно так что что в состав этого этого этого совета по по соцсетям входили и журналисты и вот механизмы регуляции СМИ и эксперты по свободе слова и НКОшники, эксперты, которые работают по язвимым группам, то есть чтобы это, чтобы это было разнообразно и чтобы это было на уровне национальном, то есть нет один совет на весь мир в Фейсбуке, потому что разные языки, разные... Вообще все разное, поэтому это, это должно быть всегда в каждой стране отдельно. И чтобы тоже существовал вот такой кодекс этики, который касался бы модерации, и вот чтобы все было четко расписано, все, вся терминология, все, о чем мы говорим за что мы удаляем контент, и чтобы они принимали решения вот в самых этих каких-то сложных и индивидуальных кейсах, которые вызывают сомнение. Вот это вопрос будущего, это я просто сейчас так бросаю в воздух, чтобы вам показать, что такие идеи есть, и что это сейчас обсуждается, и надеюсь, что что-то более конкретно скоро появится а если будете заинтересованы больше более подробно вот это то есть это можно найти к сожалению только на английском пока в этой небольшой публикации и вот я в целом все что хотела сказать что сказала я думала что я буду меньше говорить но это не получилось я хотела показать вам вот два, как бы совсем для меня противоположных э, э, кейса. То есть, во-первых, первый касался более оф-офлайн, вот, off вот нашей офлайн вот мира. Второй онлайн. Первый это был, было, что показать, что происходит, когда нет желания государства, правительства бороться с проблемой языка вражды и к чему это может э, привести и это пример польши а второй пример германии про то как э, вот это то что правительство я думаю честно что нету в этом ничего там между срок что честно вот заботиться об эту тему и хочет э, как-то уменьшить э, проблему все-таки доводит до ситуации где это начинает быть тоже э, проблемным моментом и, э, и может вызывать тоже э, сомнения. Э, и решение, что дальше с этим делать, это покажет э, время и покажет э, будущее. Сейчас, если хотите еще со мной поговорить. Да. Да, да, да, то есть, э, простите, я сейчас, э, вот там была рука, <laughs>, да, я сейчас вам вернусь. Э, да, это постоянно идет э, дискуссия на эту тему. Я присутствовала в таком круглом столе, который организовал э, спецзакладчик ООН по свободе слова Дэвид Кей в декабре в Берлине куда пришли вот и Facebook и и Google и представитель э, министерства юстиции э, что выяснилось выяснилось что когда они писали этот закон не, при не принимали во внимание вот экспертов по свободе слова то есть а понятно я это понимаю потому что во мне тоже это есть да если если группа, которую я защищаю, или, или я лично подвергаюсь языку вражды, понятно, что хочется все вообще убрать, все удалять, и, и вообще нет никаких сомнений. И я эту эмоцию прекрасно понимаю, но так как не было этого баланса, что не, не, не, они не советовались там с другими организациями, которые могли бы сказать, ну, все, все да, но тут есть еще вот эти спорные моменты, и что с ними делать то этот закон был принят вот без этой более широкой дискуссии. Она появилась только потом. И насколько вот сказал этот человек из Министерства юстиции, они будут сейчас спустя год смотреть, вот как это за этот год работало и обещал, что если будут дальше это обсуждать, то уже подключат спектр намного больше. Вот, а, а что будет дальше? я без понятия я только боюсь что другие страны менее демократичные могут это и уже есть попытки россия хотя бы пример который очень понравился этот закон там уже и он уже в прошлом году вот законопроект появился сейчас там уже по моему первое чтение прошло по поводу вот запрета fake news то есть это вот все на на почве вот опыт немецкий но немножко перевернутый, э, да. Скажите, вы считаете, что, ну, вот, ботики, проявление, проявление... То что она написала? Да, да, есть... Нет, я считаю, так как она объяснила, что это это был это был сарказм э, э, или или или сатира, то есть то, что вообще, с что ее целью не было поддержать тех, кто против беженцев или иммигрантов в Германии. Наоборот. Вот, вот, вот в том-то том -то и дело, что бывают шутки, они могут нам не нравиться, но э, обида на шутку ⁇ это очень субъективное чувство. И... И поэтому вот, поэтому вот такие высказывания все-таки входят в этот нижний, вот в этой пирамиде, в этот нижний спектр. То есть то, что мы можем это оспаривать, мы можем написать как бы обратный комментарий или, или статью, что вот мне не нравится, что ты написал, написала, но представьте себе запрещать вот каждую любую шутку всегда найдется человек который обидится если вот то что просто обидно если это бы запрещалось то вообще у нас не было бы ни, ни комедии ни сатириков ни ничего поэтому это очень очень такой тонкий лед и поэтому э, я лично считаю что э, конечно она имеет право так сказать перевернуть и так далее Uh -huh. Возможно, речь о том, каким образом, если было снять ответственность, Я довольно часто не наблюдаю, и люди, которые совершали поступки тем или иным образом, обусловленными окружением, государством, СМИ и так далее, когда они их совершали, и таким образом, загр... образом, возможно, пытались снять, снять себе ответственность. То есть медиа, которые создали волну, не виноваты. Люди, которые поддерживали и распространяли волну, тоже не виноваты. Да совершенно верно я с вами сто процентов согласна Мне кажется что так тоже срабатывает вот такая наша какая-то внутренняя защита да что вот ну сложно же признаться что мы все, ответственны за, за такую ситуацию, потому что мы не реагировали, или мы недостаточно реагировали, или мы вот э, или там, ну, так как я, я, например, после того, что случилось, я чувствовала себя ответственной за это. И мне было с этим очень, и мне до сих пор с этим сложно. Тем более, что я этого человека знала лично, это мой город и так далее. Но, конечно, это проще всего. И я, я вижу по, по людям, с которыми я общаюсь, что они не, даже они не, не поддерживают эту власть. Они совсем как бы просто обычные люди, которые говорят, ну, ну о чем ты говоришь, он же был вот, это же из-за того, что он болел. И тут ничего не связано с тем, до, до, до чего мы довели эту страну. А я считаю, что мы довели эту страну до того, что э, настолько наступила парализ, парализация общества, настолько две, вот, раскол пошел, что есть два общества на самом деле, и обе эти, э, оба общества они сильно нападают друг на друга. То есть мы за это отвечаем. А проще всего сказать, да, он там, он преступник, он сидел в тюрьме, и он психически больной, значит, мы, мы тут ничего больше сказать. А я считаю, что результатом этой трагедии должно быть, что мы должны прийти, вот мы должны прийти к тому, мы должны говорить о том, почему это случилось, и что, что мы как общество за это отвечаем. Вот. То есть э, в у меня была эта надежда потому что реально все сказали что э, что им жаль что это произошло э, тоже те которые с той другой группы скажем так и политики и правительство и сми и так далее но это длилось даже меньше суток уже потом началось то что обычно то есть э, Uh, да, то есть uh, обвинения одних других, а самое ужасное было то, что uh, вот этот первый государственный канал, после его убийства, действительно, они выпустили материал про язык вражды. Они сказали, да, вот, язык вражды это проблема, но все uh, кейсы, которые они показали, это были только от политиков той вот гражданской платформы, которую вот этот убийца хотел, вот обвинил в, в этом убийстве, в том, что вот а он сидел в тюрьме. То есть своего вот, вот со стороны правительства они никакого кейса не показали. То есть это вызвало у людей очень такую агрессию, вплоть до того, что люди начали протестовать у здания вот, вот государственного телевидения и это продолжается там меньше больше людей но они там они там стоят и они там протестуют так что вот это как бы вот то что мы все понимаем и мы все жалеем это длилось несколько часов и все и вернулось к, к тому что было раньше да да ну потому что они решают кейсы которые э, я уверена что часть из, из них должен решать суд вот нормальный суд, а не просто молодой человек, которого посадили за компьютером, и он знает, что, что вот есть эти штрафы и так далее, и он, у него есть только какое-то руководство, что он на что он должен обращать внимание, то есть это в какой-то степени, да, то есть таким образом как бы ответственность переходит на третье лица, на, на частную компанию в этом случае. Если я в России было дело о том, что то сексуальная деталь на финистку, которая распространена переференция о высказывании минусе от этих мужчин. Да, высказывание минусе от мужчин, но ситуация получит очень Получилась такая. Орган, который не имеет мотивации в этом разбираться, не имеет цели зафиксирование. Не знаю, еще разобраться. Да. А это вот реально зафиксировано, что вот этот скрининг делают боты, а не люди. Какой, это -то подтверждено, Скрины? подтверждено ну, в смысле, в смысле ну, проверку этих постов на разнобрандь, потому что если это делают боты, тогда то, что никак не ни юмор, не сатира, это никак не будет прочитано. Э, да, и это э, это дело это делается автоматически очень часто, то есть это, это идет. Это да, вопросом. да, да, да. Конечно, это не вылавливает всех тонкостей языка. Поэтому вот именно больше всего проблем с такими высказываниями на грани. А вот потом, чтобы вот достучаться и чтобы человек это там еще проверил, то бывает, что чаще всего, что, что на эти жалобы вообще не приходят ответы. Да? В шла колонна, и по всему периметру кол колонны стояла милиция мон, ну, как обычно. И как обычно, в какой-то момент находились такие люди, которые начинали лезть драку, оскорблять, uh -huh. а, пытались избить этих а, членов, ну, членов колонны. И а, журналисты все снимали, и когда стоял мужчина, и его спросили, как вы ко всему этому относитесь. И он сказал, я имею право ненавидеть их, но я не имею права проявлять свою ненависть. И как ты считаешь, все-таки вот человек, он имеет право, и как бы это лично бы его ненавидеть, или все-таки нужна эта ненависть как-то Я и скажу так. Кажется, так. Я скажу так, человек имеет право ненавидеть, но наша работа, наша цель должна быть в том, чтобы закрываться на такого человека и чтобы пытаться с ним говорить и пытаться возможно изменить его позицию я знаю вот случаи с моей личной жизни где такое удалось и это не один случай а несколько то есть я верю что это возможно но запрещать не просто ненавидеть ну это я даже не представляю, как это могло бы быть. Конечно, другое дело, когда вот то, что он сказал, да, что одно дело, что я их не принимаю, а другое дело, если я пойду на них с камня. Это уже, конечно, тогда говорим о чем-то другом, и этого быть не может, не должно быть. И, и это уже тогда другие есть инструменты, в том числе правовые, чтобы на это отвечать. А вот про самое чувство вот ненависти, это вот должны быть как раз вот все эти меры о которых я говорила то есть что мы выступаем публично против этого это должны делать тоже политики и известные лица что, что вот правительство тоже нас поддерживает и делаем вот общественные компании что нкошники делают прекрасные компании я об этом знаю я видел очень много разных в разных странах но Конечно, проще дойти до еще более, большего количества людей, когда это на государственном уровне тоже поддерживается. Если это вот такие общенациональные компании, тогда мы доходим тоже до людей, которые нас не слушают обычно. И, и, вот, и, и вот, вот это как бы все вокруг этого должно мы, мы, мы тоже должны вот этим заниматься, это делать, разговаривать с этими людьми. Самое ужасное, когда вот люди закрываются и уже не хотят с друг с другом разговаривать, это сейчас случай Польши. Люди уже с друг с другом не разговаривают. То есть э, э, нету диалога, да, что вот у меня такие взгляды, у меня такие. Если человек видит, что у, у другого вот, вот Другая точка зрения, то они уже не общаются, и это очень печально. Хорошо, спасибо вам большое. Как раз полтора часа, то есть я все-таки...